Зачем Россия собирает в Средиземном море крупнейшую со времен СССР ударную группу кораблей. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» внезапно включил маячок «Датчика с автоматической идентификационной системы». Об этом сообщают наблюдатели, ведущие мониторинг перемещения боевых кораблей в Мировом океане. Оказалось, что ударная группа Северного флота не стала задерживаться у Британских островов и направилась в Средиземное море собираясь войти в него через Гибралтарский пролив. По-видимому, вместе с крейсером идут также фрегат Адмирал Касатонов, носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» и большой противолодочный корабль БПК «Вице-адмирал Кулаков». Напомним, 2 февраля через Суэцкий канал в Средиземное море вошла еще одна группа ВМФ РФ, в ее составе – ракетный крейсер «Варяг», аналог «Устинова и Москвы» и БПК «Адмирал Трибуц». Более того, вчера Севастополь покинул ракетный крейсер Москва. Он тоже идет в Средиземное море. Выходит, что впервые после распада СССР российский флот соберет столь мощную группировку кораблей на южном фланге НАТО, три ракетных крейсера проекта 1164 «Атлант», два БПК, один фрегат. При этом не стоит забывать, что в акватории Черного и Средиземного морей находятся фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссон и «Адмирал Макаров». Их точная локация пока неизвестна. Также Черноморский флот располагает шестью подлодками, части из которых развернуты в Средиземном море. В экспертном сообществе ширится мнение, что наблюдаемое перебазирование российского флота проводится неспроста. В Средиземном море на постоянной основе действует шестой флот США, в составе которого в настоящий момент находится авианосец USS Harry S. Труман, ракетный крейсер класса Тикандерога, а также несколько эсминцев Ура класса Арлиберг. Буквально на днях группа потренировалась обеспечивать воздушное прикрытие сухопутных подразделений в странах Восточной Европы. Палубные истребители-бомбардировщики 18 Super Hornet, взлетев с авианосца, нанесли визит в воздушное пространство Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии и других государств НАТО. Таким образом, мощная группировка российских кораблей, формируемая в Средиземном море, призвана парировать возможную угрозу со стороны шестого флота США в случае начала конфликта на Украине. Более того, ударное соединение ВМФ РФ фактически полностью перекрывает собой вход в Дарданеллы, что делает невозможным переброску кораблей ВМС США в Черное море. Здесь стоит напомнить, что авианосная ударная группа противника является первым клиентом для ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант», именно для уничтожения АУК советские конструкторы и создавали эти мощные корабли. Несущие по 16 восьмитонных сверхзвуковых ракет в 1000 вулкан. На этом фоне вполне оправданным выглядит и переброска МиГ-31 с аэробаллистическими ракетами «Кинжал» в Калининградскую область 3 февраля. Таким образом Россия закрывает для противника и западное направление. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.